Вот. Давай, покажу. Кстати, вот инструмент, типично использующийся в вот таких ямах. Поверни его немножко. Вот. Поднимается с трудом, опускается лучше. Килограмм пять, наверное. Да, вот тут вот. на сюда. 5 четко видно крупный блочный пигматит ядро кварцевое которое уходит вглубь в ядре попадаются нечто похожее на кристаллы вот. все гнейса не видно да видно прекрасные голубы гранита по бокам кстати гнейс видно похоже но очень далеко начинаем Страшно начинать так ну ладно отъезжаю сейчас покажем сейчас покажем кувалду которая железо не терпит а люди терпят да, сейчас будем для нее ручку делать сейчас зайдет Линыши тоже подстать. Да. Клин величиной с сапог. Браво, офицеры. Вот так вот на природе, за костром, И проходит <свят> лучшие годы. <свят> ну ладно, все, я гашу. А зачем ты предупреждаешь? Уже конец дня. <с1> <с> мы все толкнем в одну и ту же точку О, Земля поддрагивает. Ломается Гранит ломается Одним словом Ничего путнего мы особенно не сделали ну работаем. Угу. Гранит не разбирается. Кристаллы шпата, их казалось там два мы их сломали. Ну надо же. В общем, особенно ничего хорошего сказать не можем. Вот, будем долбить. Вот это я называю много комаров. Надо? Много? Много. Время уже, наверное, часов 7. Да больше. Ты чё, какие 7? 8, наверное, 9. Вон, роятся собаки. Хотя какие-то собаки. Ну а что? Работать не дают. Всяк вот. Это осколки от огромного... Не от огромного, от большого кристалла который вот туточки сидел, пока дядя Саша по нему кирочкой не стукнул, да ладно ты, <сих> хотя возможно он был уже раздавлен. Сняли сантиметров 40, не больше. Саш, что у тебя там? Ты стала спадать? Что? Ты усталась падать, арчи, дади, сними. Фу, какой хороший. Наведи покрупнее, я границу кого-то. Сейчас. Не обязательно садиться можно было. Угу. Смотри. Вот тут, ой, ой подожди, я выключил. Вот он. Сейчас я так. наеду. Наедете. Короче, вот тут. Грани скалоли, была грань, вот здесь одна грань, вот у него фаска, вторая грань, и третья грань идет вот там вот внизу. Ты рукой загиваешься. Здесь вот она, где мой. Вот. Ну и под полевым шпатом, как правило, Как за нор. Причем кристалл такой не маленький? Тут глубже ядро было продолжается немножко дальше. И вот я разбил кристалл шпата, еще один. Я его сверху разбил. Снизу может быть еще вот. А там самоцветов немерено. Да, все дело в том, что мы не можем снять сейчас вот эту плиту. Подожди, покажу. Вот эту плиту не можем снять. уменьши Да. Это. Ну ладно, надо пообедать. Да. До логи. Ага. Сейчас уже крякнет это. А, там. а, тут же в обратном, слышишь? Да, Я спрятую, тебя понял. И... Да, так ты чё, Я думал, мы 45 минут вчера засняли, а мы, кажется, засняли вчера, вчера 15 минут с тобой всего. Там 35 минут на пленке еще. Все хорошего. Неплохие образцы были кварц очень сложная. гранит. Кварцевое дро было неплохое.